Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о луковой шелухе, какая польза от нее на огороде. Значит, у нас всегда выращиваем лук, остаются отходы. Ну, кто-то эти отходы выбрасывает, и, конечно, совершенно напрасно. Вот, что их лучше сохранить и в дальнейшем использовать. Ну, значит, сразу забегая немного на скажу, что эту луковую шелуху, если внести в почву, значит, большой пользы не будет. В чистом виде вот ее собрали сухую, внесли в почву. Почему? Потому что в ней содержится много фитонцидных веществ, и эти вещества будут просто-напросто угнетать рост микроорганизмов. Поэтому, а будут угнетать рост микроорганизмов, нас почва, ну, эта шелуха будет минерализоваться очень медленно, и растение будут развиваться плохо. Хотя, самой уже после того, как вытяжка, растение будут развиваться прекрасно. Ну, давайте еще, все по парадочку. Значит, чем полезна луковая шелуха? Луковая шелуха полезна тем, что она имеет фитонцидные свойства. Также она имеет бактерицидные свойства. Значит, на участке она поможет бороться как с болезнями, так и вредителями. Конечно, как бы при правильном ее приготовлении. Следующее. Значит, у нее содержится в луковой шелухе такое вещество, как вертицин. Это даст нашим растениям значит, повышенную сопротивляемость к болезням. Растения станут более устойчивыми. Дальше растения станут накапливать больше витаминов. И что самое важное, значит вкусовые качества наших растений после полива луковым настоем улучшатся. Ну, за счет всего того, что витаминов больше, больше полезных веществ, соответственно улучшаются вкусовые качества. И что необходимо помнить, что самый хороший эффект наблюдается у луковой шелухи, которая собрана в осенний период. То есть здесь самое высокое содержание веществ. Шелуха, которая собирается с лукой уже весной, она как бы уже почти пустая. Там этих полезных веществ не остается, а только, остается только окраска. И она уже больше пригодна, весенняя шелуха, как краситель. Что мы, конечно, применяем в своей практике на один религиозный праздник. Но, значит, идем по агрономической линии, что необходимо знать о шелухе. Значит, шелуха, наши технологий разных, но тут принцип всюду одинаковый. 500, миллилитров, 500, милли, ну, 500 грамм шелухи мы можем значит, залить горячей водой в 10 литрах воды. 10 литров воды залили, настаиваем сутки и после этого опрыскиваем или поливаем наши растения. Есть друг, другая как бы, методика, что 50 грамм луковой шелухи, что то же самое, на 1 литр воды кипятим, э, прокипятили, закипела и даю настояться сутки. Настояло сутки и берем наши растения опрыскиваем. Ну, значит, если при таких концентрациях, значит, и шелгу можно не растворать. Ну, если будете поливать, сделать полив растений, значит, ее можно разбавить наполовину, полученный настой наполовину водой. Поливаем растение ну, за что-то это 300 грамм на дно растения, под корень выливаем. Значит, что нам дает полив, например, растений под корень? Значит, растение становится более устойчивыми болезнями, активизируется рост почвенной микрофлоры, и растения такие более здоровые, более коренастые, более крепкие растут если мы этим раствором опрыскиваем наши растения по листьям значит мы удаляем как бы серую гниль серая гниль на наших уже растениях не появляется это очень актуально для клубники или садовой земляники, как кто как называет серая гниль не появляется это положительный момент далее раствором этим мы можем по опрыскать растения значит мы предохраняем их от паутиного клеща получены клеш, тля даже на капусте, также не, не любят настоя луковой шелухи. Ну вот там, после того, как мы сделали этот настой, мы возьмем Эту шелуху уже, как бы она уже более, часть, ну, таких, которые э, почвы, как бы тормозили рост микроорганизма, уже вы, ну, забралась. И мы их можем просто закапывать под растения, что это тоже очень полезно. Ну, кто-то такие э, уже вытяжки э, добавляют при посадке картофеля. садит картофель и вот добавляют горсть этой самой, этой мокрой луковой шелухи уже под каждый клубень. Ну, а еще такой вопрос интересный да, мне вот, как бы задали э, при разговоре, что можно ли э, от луковой, этим настоем луковой шелухи поливать растения. Потому что многие знают, что если лук загнивает, возле него появляется новомошек, дрозофил, то есть они растут. Значит, замечу, что полив комнатных растений луковой шелухой вреда не принесет и э, дрозофилы не появятся. Почему? Потому что дрозофилы появляются на гниющий запах э, лука. Сгревают луковицы, органическое вещество, и они поэтому идут. Не шелуху они едят, а именно дрозофилы э, живут в мякоти. Поэтому вы заметите, такая же гнижчая мякоти груш и яблок точно так же привлекает дрозофил. А сама шелуха по себе, она, она не привлекает. Ну и что попутно замечу, значит, что более сильными свойствами обладает шелуха, желтая желтая шелуха. Шелуха из белых луков и фиолетовых имеет гораздо меньше бактерицидные свойства. Но у ну, кого-то растет и много чеснока. Есть, есть ну, чеснош, чесношная шелуха. Так вот, осенняя чесношная шелуха имеет такие же самые свойства, как и луковая. Поэтому вы тоже ее не выбрасывайте, а смело применяйте и для борьбы с болезнями и вредителями, и для активизации почвенной, микро... для почвенной микрофлоры. Так что эти отходы сослужат вам хорошую службу при правильном подходе и, обращении, и грамотном обращении с ними. Хороших вам урожаев! До новых встреч!